Возьми планшет, отметим запасные. Не время нас записывать в запас Еще суша и лямки подвесны По-прежнему подогнаны под нас Пошли посмотришь, как к лицу нам небо И облака к лицу нам до сих пор Ты просто очень долго в небе не был и не смотрелся в зеркало озер Ты вспомнишь друг пристегивая крылья Кто мы такие и чего хотим И пусть нам на земле не дали сказку сделать былью Но мы в другую сказку полетим И мы в другую сказку полетим Над дождями светлые долины, которых нет на карте ни одной. И страшно, что охота из кабины Пойти по этой твердине зимой, Малячике, мы, мы части небесной плоти, И чищем мир сквозь линзу фонаря мы Каждый раз рождаемся на взлете. И верим, что рождаемся не зря и Еще нам рано на земные роли Тоску не время водкой заливать И нас с тобой никак уже без крови и без боли Открыли в никогда не оторвать Открыли у нас уже не оторвать Такую кашу, что супостатцы не сможет расколебать. Не будет посторонних в небе нашим, пока нам здесь назначено летать. Еще нам надо вырастить пернатых, и потому нас рано провожать. Докажем мы, научит не крылатых быть и не поуважать, не станет нам преградой непогода. Нас ждет всегда небесная страна, и как перо, окаж крылья золотого схода, напишем в небе наши имена, оставим в небе наши имена. Облака медовые, как соты. Там радуги срываются с киля. Дружище мой, бери планшет, записывай высоты. Мы полетим и в взлет у нас с нуля. Мой летный брат, бери планшет, записывай высоты. Мы полетим и взлет у нас. На уля